Ла-ла-ла Чугунов, налитый. И время будто бы не идет, Сердце крепко ваше, а, а, а. верил, есть оно где-то начало, начало, Сотни путей километры отмеривал, а, Тайную вечную к Богу трубку искал, Верил. Не верил, не верил, нет, не уверовал О, Верил, не верил, нет Чужим земим смерть, печаль, тоска Никогда не ни кожи, прожит. А за спиной ни водоема, ни песка И даже память сожжена О, Мерой верил, может, уверовал Все семь хлебов на крупицу разделал. Мысли мы нашего фразы вы кашел Мерил, не мерил, мерил, не мерил Верил, не верил, нет, не уверовал Во. Верил, не верил, нет, не уверовал Во. Дорога, пыль, стайною замок В Стороны холмы Впаден Судьба с ума А жизнь как тощий кошелек Только самим украдена На подаяние копейки разменил, Письма, конверты в дороге заклеил. Жог откровения, а пеплы развеял Верил, не верил Верил, не верил Верил, не верил, нет, не уверовал Верил, не верил, нет, не уверил Который день, да который год, Ноги чугулом налиты, И сердце будто бы идет, Время крепко в башню запято.